Здравствуйте, в этом уроке создадим эффект картинка в картинке, рассмотрев другие возможности перехода композит. Суть эффекта картинка в картинке заключается в том, что несколько разных видео отображаются одновременно в одном клипе. Для этого нам нужно несколько клипов, перетащите их на линию времени. Внимание, эффект картинка в картинке будет работать с разными клипами одновременно с одним клипом разрезанным на две части при помощи инструмента ножницы он будет работать некорректно подгоним клипа под один размер добавьте переход композит растяните его по размеру клипа аналогичное действие повторите с другими клипами Как вы могли заметить, у перехода композит имеется красная коробочка, которую можно масштабировать и перемещать. Такие же действия проделайте и с другими клипами. Но у нас получилось так, что нулевой трек отображается вложенным в первом. Нам же нужно, чтобы он был по отношению ко второму треку, так как при создании эффекта композит происходит его связка со следующим по очереди идущим треком. Выберите из списка трек с номером 2. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.